Всем привет! 19 января 2022 года. Праздник, замечательный, великий праздник. Крещение Господнее. Я этот праздник очень люблю. Такая энергетика хорошая. Святогорск обычно на крещение более людно. Я не знаю. Может потому, что будний день, а может потому, что я приехал сюда в 14 часов после обеда уже но тем не менее вот везде шашлык пахнет шашлыком все организовано очень хорошо мы приехали после обеда и успели еще пос посвятить воду людей же мало но все равно когда соберутся батюшка выходит и освещает И вот МЧСники, спасатели. Все это есть. Скорая вот на пляже. Там вот купаются, ныряют. И еще за мостом тоже ныряют. Ну там есть тоже спасатели, но тут все более организовано. Тут вообще шикарно. Есть костры. Можно подойти погреться какое-то покрытие прям до, до воды то есть вылазишь и комфортно можно греться сразу же тут чаек шашлычок Будем купаться. а потом горячий чай Шашлык Ма, вот ты это настроением Нормально. А то Лена... Я сначала ее... Она, по Good.